кланд если я вылечу раньше тебя то все шмотки твои а -а -а -а -а -а. опа вентиляция <связавшийся> <связавшийся> я в охране xbox нашел го катать ну если там будет моя любимая игра контроль то конечно с тобой пойду эй меня с собой заберите я тоже хочу в консоль. Обманули дурачка на четыре кулачка. Эй, эй, где мой... Он тебя обманул. Теперь ты понял, насколько легко чинить проводку. Давай теперь ты попробуешь в электричке. О, отлично. Как раз свет вернется. <звы> Ура! <звы> Какой урод его ужалил. А чё ты здесь делаешь? <звы> Ребята. Мне кажется, самозванец Голубой, он рядом с трупом стоял и не репортил. А как ты можешь судить по человеку, который почти ничего из-за саботажа не видел, а может ты сам не наш? Вообще-то наш. Я видел, как он по астероидам стрелял. Да и вообще такое говорят им посторы. Так что ты предатель. Выходят так? Наконец-то я все задание сделал. Пора вофнув сыграть. Хочешь стишок? Ну давай. Я не мальчик, не девчонка и вообще не человек. Я Лошара, я чмлердяй. Запомни это себе навек. век. Если что-то тебе не нравится, можешь просто уходить. Пока на меня не насмотрелся весело. и не наносил но все равно я есть. иду нажимать на кнопку. Простите, что был неправ, но послушайте меня, пожалуйста. Я знаю, кто еще подозрительный. Это Стигбот Истраруся, он по вентиляции гуляет. Может даже высказать все обвиняемому? Нет? Я, кстати, здесь недавно играю и не знаю, почему у меня не красный. Ну вот опять вылетаю. Я не намерен проиграть. Ха-ха-ха. Так и знал, что я выиграю.